И Всем привет, с вами я Скайзакит и мы продолжаем играть в Майнкрафт, выживание в Майнкрафте, часть 2, получается у нас уже, да, часть вторая. ну я не знаю, где-нибудь вот здесь вот поставим сундуки, туда положим вещи некоторые, Здесь мы, наверное, вот чуть-чуть вот так вот поделаем. О, казалось, там какой человек Нам бы не повезло. Здесь тростник рядом. Кстати, а почему он не заметил? Я вот только что заметил, что ли? Классно. Да, я, конечно, думал, то что я здесь найду что-нибудь, но не. Ну ну не такое да хорошо разместился все таки а я же знала что здесь что там будет у да? меня просто брал вам да так. хорошо это очень хорошо у второй серии мы уже тростника нарубили это классно ребят. мне это нравится если честно мне это нравится так, ну мне правда не нравится то, что у меня в первый раз не получилось видео. А я не знаю из-за чего. Я начал делать, делать, делать, а потом раз у меня мир почему-то вылетел из мира просто из этого Майнкрафта, да? И все мою постройка исчезла как будто бы я вообще здесь ничего не делал. Хотя такое построил. Ах, видели по не знаю думаю может сейчас не лаганет а? я надеюсь на это сейчас я очень надеюсь я вам обещал же то что у нас не будет он как бы сказать такой кубом. а мы сделаем сейчас его таким как бы типа кружочком Да, по моему вот так и пошел пошел пошел пошел пошел Давай, давай так ух ты да правильно Сумитель, как я останавливаюсь правильно идем так хм. он мне мешает а ладно нормально Чего? вы не портитесь все хорошо Отлично, все пока что хорошо. Так, так, так, так, так, наверное, так, да. Пусть будет так. Это у нас вход такой. Вход у нас, наверное, будет вот так. Вот. Так, иди сюда. Опа, опа и опа отлично все хорошо просто вот так вот здесь где-то у меня стекло довольно вот все я верстак создал это у нас отлично что мы делаем со стеклами сейчас мы делаем стеклянные панели нам ну, мне просто нравится знаете как стеклянные панели лучше мне кажется ну, на мой взгляд Блин, а я я я я я что это такое? А? Он все равно у нас много. Так, так, идем, идем, идем, идем, идем, идем, ставим, ставим, ставим, ставим, ставим, ставим, ставим так, э, идем, идем, идем, идем, идем, идем, угу, ставим, идем, идем, идем, идем. Все отлично. Так, пока что все хорошо. Пока что лагов я не вижу. Да, может увидите? видите, ну, мне сейчас явно нет лагов у меня. О, там даже уголь. Ну, да, хорошо, что, нормально поселились, неплохо, мне кажется. Так вот, так где мои стеклянные панели? Вот она. Э, и что это было? У меня кончилось? Не, не, не, не, не. почему у меня, у меня у меня кончилось? Да ну так нечестно, люди не, ну я обиделся на этот мех <смех> все, у меня все с самого начала еще пошло не так, а? что это такое-то? хотя нет, хотя да лучше не будем мы вторую делать Хоч <смех> <смех> да, не будем лучше делать Я здесь, да, небось свете я строю. Так надоело чуть-чуть. О, ночь уже. Надо, на... Что, работы у нас много еще, наверное? Второй этаж мы, не будем сейчас строить. Зачем мы нам сейчас? Пока что, мне кажется, мы без второго этажа можем хорошо пожить. Потом уже, как бы его построим, второй этап этаж. Прямо Ш -ш -ш -ш. Да, у меня сейчас кнопка же заела почему-то. И последний пойдем куда-нибудь наверное на охоту там если нам удастся А если не на охоту значит в пещеру какую-нибудь здесь как раз пещера рядом вот так вот а типа вверх мы будем заделывать наверное так чем будем вверх доски из топического дерева или березы Нет, мне кажется лучше Доска из тропического дерева так как ты печни так сейчас еще, еще так вот построил, поставлю ну что я выложу все может быть что чем построим и заплевать чтобы никакие чужие люди не украли наши все сейчас погодите я с... Я, с с... Я, с с... я с вами так продолжаем играть о листва нам мешает как-то это плохо что что я думал я все дерево вырубил вы же помните, я все дерево вырубил. Хотя, может быть, вы этого не видели. Но я все дерево вырубил. Я помню это. Я это отлично помню. Как это вообще здесь оказалось, а? Даже листва. О, нам росток упал, похоже. Ну, она хотя просток есть уже. Кстати, здесь очень, мне кажется, хорошо, то, что здесь дробь не удаляется. Может удаляться, просто у нас выгонуло. Вон там свинья ходит, коровы есть. Ах, как хорошо живется-то в этом мире. Я, наверное, IP вам скину в описании. Да, скорее всего, я скинул вам описание IP ходить сюда будем играть вместе. Вот идет, идет, идет, идет, вот так. Ай, как это плохо я упал! Плохо, плохо, плохо. Сейчас быстренько застроим крышу и ляжем спать все-таки. А Нучь как-то спать хочется. Так, фух. И что это? Опять это? Так. Ох. Ну вот и все. Так, что-то антивирус Ну ладно. Это оказывается что-то с сервисом было. Я долго ждал, стоял, ждал, ждал. Дома, когда же это кончится, чтобы с вами поиграть? Да, скучно, конечно, одному играть. Когда я с рулями играю, у меня когда... Больше придет обычного алмаза сразу же. В 10 минутах где-то появляются начало игры. Так что это неплохо. Ура, мы построили дом. Вот так, все, все, все, наконец-то домик. ура! Сейчас. Итак, я здесь. Мы играем. Вот так. Сейчас мы должны сделать двери наши. Так, <клёх> вот сделали двери. Так, построим их вот так вот. КП Риватый пишем чтобы заприватить двери и еще кп приватим чтобы запрыгивать другую дверь теперь они запревачили пишем ванд о нам дают вот такой вот топорик и мы приватим нашу территорию это классно так наверное мы вот отсюда будем Надо, надо лесенкой офигенно это знаешь какой сервак интересный здесь еще теперь лесенкой строю а? так я запутался идем вот так вот так так так ну, так завышили ваши теперь лагать начал так идем идем идем идем идем идем идем идем идем так как мы идем а идем так так так Идем, вот, вот, вот так, вот так наконец-то. Идем, так, вот так, вот так, так, идем, так. И вот отсюда начинаем строить вверх. Я. Yeah буду строить вот так вот чтобы меня опять не навали то что строить надо лесенка как вам мне надоели со своей лесенкой а? лесенка ненавижу ну что это такое, а? У меня такое чувство, что у меня кто-то злонаправленно золо... Меня оттуда скидывает, а? Ну вечер проходит к концу. С вами был Был Скайзер Кит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!